Ребята, всем привет! Вы на канале Жанна Спорт. Сегодня ваше мое видео. Вы увидите беговые упражнения. Но сначала подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Первое упражнение. Выпрыгивание вверх. Нужно как можно выше выпрыгивать. Второе упражнение с, с, с высоким подниманием бедра бедра бегать третья захлест назад Четвертое упражнение разножка. Уже как можно сильнее отталкиваться. Пятое упражнение ускорение.